Данный проект запустился буквально несколько минут назад и я решил в нем принять участие и попробовать в нем заработать. Если ты осознаешь правила инвестирования в интернете, принимаешь все риски на себя, также можешь зайти, попробовать, побаловаться и попробовать в нем заработать. Также рекомендую всем перед началом данного видео прочитать правила инвестирования в интернете, никогда не инвестировать последние деньги либо же заемные деньги. Данный проект запустился 10 мая, буквально полчаса назад. На моем сайте вы найдете ссылку для регистрации. Здесь минимальная инвестиция на 6 долларов. Ежедневно вы будете зарабатывать 0,6 долларов. Окупаемость получается 10 дней. Пополните счет на 46 долларов и каждый день будете зарабатывать по 4,8 долларов. Пополните счет на 146 долларов. Ежедневно вы будете зарабатывать 16 долларов. Если вы пополните счет на 346, ежедневный ваш заработок будет 43 доллара. Время обновления задачи в 12 часов по нью-йоркскому времени. И за регистрацию мы здесь получим 54 доллара. Партнерская программа на 3 уровня. Первый уровень 3%, второй уровень 2% и третий уровень 1%. Также есть служба поддержки. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в службу поддержки. Итак, давайте приступим к регистрации. В первом поле прописываем свою электронную почту, второе поле прописываем свой пароль, третье поле прописываем пароль для вывода денег, четвертое поле прописываем свой телеграм. и пятое поле будет у вас здесь код пригласителя и нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Попадаем в вот такой вот кабинет. Здесь, чтобы нам начать зарабатывать, мы должны выбрать с вами VIP-тариф, на который мы хотим зайти. Я сюда зашел на VIP-2. Определились, на какой вы VIP хотите зайти. Далее, пополняем здесь счет. Нажимаем кнопочку депозит. И на этот адрес кошелька нам нужно перевести ту сумму, на которую вы хотите зайти. В моем случае... Я заходил на VIP2, переводил сюда 46 долларов. Переводим сюда, вот, если вы хотите на VIP2 зайти, 46 долларов. Далее ждем от 1 до трех минут и нажимаем Research Completed. И деньги вам зачисляются. Далее вы заходите в VIP, нажимаете вот Unlock Now, открываете себе и он у вас приступает к работе. Далее переходим на главную страницу, выбираем здесь VIP на который вы зашли и нажимаем Go to Finish. Кликаем по картинке. Итак, задачу мы выполнили. Теперь мы можем вывести деньги. Нажимаем Виздрав. Здесь мы прописываем сумму, адрес кошелька куда мы хотим выводить деньги и пароль для вывода денег, который мы указывали при регистрации. И нажимаем кнопочку Confirm. Вот мой бонус, который я получил при регистрации. Вот мой депозит, который я пополнил. И вот моя первая выплата. Сейчас я перейду на биржу Binance и покажу вам, что данный проект он платит. И вот она выплата на 4,8 долларов. У меня уже на кошельке данный фаст проект он платит. Кому он интересен, читайте правила инвестирования. Никогда не инвестируйте последние деньги либо же заемные деньги. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.